Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас Мы продолжаем с вами путешествие по моей любимой Кантаврии И сегодня мы посещаем город Камильяс. Когда-то в далекие-далекие времена город Камильяс был обычной рыбацкой деревушкой Но в 19 веке здесь родился в очень бедной семье мальчик по имени Антонио И вот в самом детстве Антонио отправился в Новый Свет в поисках своего счастья когда антонио лопесо лопес вернулся на родину он решил превратить свой родной город Камильяс в настоящую сказку и построил здесь для себя великолепный дворец в готическом стиле когда антонио Лопеса лопес строил для себя дворец главной целью для него конечно же было показать свое благосостояние и удивить окружающих. А будучи одним из лучших друзей короля Альфонса XII, Антонио приглашал сюда на летний отдых всю королевскую семью. И в XIX веке, в 81 и 82 годах Камильяс превращался в летнюю столицу Испании. Когда в Камильяс на отдых приезжал Альфонсо XII, сюда подтягивалась, и вся испанская знать. И во дворце Сабрильяна устраивались роскошные приемы и балы. А это семейная часовня семьи Лопес и Лопес. Здесь захоронен и Антонио, и его жена, и все его дети. Город Камильес это место, где и по сегодняшний день испанская знать любит строить свои летние домики. А этот великолепный особняк 16 века Антонио Лопес и Лопес приобрел для своей матери. В гости к ней по вечерам частенько захаживала королева Мария Кристина. Когда нынешний король Испании Филипп VI был всего лишь принцем Астурийским, летом он любил отдыхать в этом особняке в городе Камильяс. А это центральная площадь города Камильяс. Здесь находятся различные магазинчики, бары, рестораны, и здесь же находится современное здание мэрии города Камильяс. В историческом центре города Камильас множество баров и ресторанчиков. Пока я занималась экскурсией для вас, Лучик уже подобрал нам ресторан для обеда. Лучик делает из вина тинто добирану. Разбавляет вино газировкой. Какое кощунство. Сегодня на обед мы будем есть традиционное кантабрийское блюдо Аркузи до Монтаньеса. Это фасоль и многочисленные сорта мяса, колбасок. Все это приправлено овощами. В принципе, можно съесть одну такую тарелочку и быть сытым целый день. а на второе я себе заказала жареные бакартес это именно та рыбка из которой э, готовят знаменитые кантабрийские анчосы но здесь бакартес едят не только в соленом виде в виде анчосов но и жарят вот такую мелкую рыбку уходит как семечки На старой площади города Камильас очень много старинных строений, жилые дома а в стиле Монтаньеса, очень характерные для горной части Кантабрии. Здесь же стоит главная елка города. Правда, с что-то произошло, иголки уже падают. Но главное настроение праздника. Резные деревянные балкончики – одна из характерных черт архитектуры Кантабрии. А это кафедральный собор города. Несмотря на то, что он построен в начале 17 века, его архитектура очень напоминает раннюю готическую архитектуру. что пригласил сюда начинающий талант Антонио Гауди. Сейчас за моей спиной вы видите одну из первых работ этого гениального архитектора. Замок Эль Кабрич. Привет, Антонио, дружище. Несмотря на то, что злые языки поговаривают, что Гауди никогда не присутствовал на строительстве этого великолепного объекта, но сейчас он... Все равно им любуются каждый день. Главная страсть заказчика в великолепного дворца были музыка и растения. Тема растений воплощена в этой великолепной плитке, ручной работы, изображающей подсолнухи. Ни одна плитка не повторяет вторую, другую, ведь каждая плитка выполнена. God. Домик небольшой. двери, посмотрите, как аккуратно они складываются, закрываются, не мешая окружающим. Ой, раз. Аккуратненько сложили и двери не видно. А это еще одно из технических чудес конца 19 века. Окна открываются за счет противовесов и, по идее, должны издавать как шарманка. Сейчас по истечении нескольких десятилетий музыка, конечно, не так хорошо слышна, но зато сами технические характеристики этого окна удивляют и по сей давайте поднимемся на второй этаж этого дворца конечно пушкая не для слабонер а поместится здесь. здесь на втором этаже собрана небольшая коллекция стульев сделанных по эскизам гениального антония поуги пракер гениально разговаривает со своим собеседником По-видимому, хозяин этого дома был не очень большим гурманом, иначе бы он не поместился в эти двери. Музыкальные пристрастия заказчика в основном отображены в кувке дворца Эль Каприча. Здесь мы с вами видим музыкальные ноты, а на башне скрипичный ключ. Кстати, друзья, в этом году Эль Каприч. Отмечает свой юбилей 130 лет. А вы как В сувенирном магазинчике перед вы можете купить очень много милых напоминалочек себе о посещении этого великолепного дворца. А это здание, похожее на замок из фильмов ужасов, было построено одним из графов Испании в конце XIX века. При его строительстве преследовалась всего лишь одна цель – удивить окружающих благосостоянием хозяина. То, что Россия переживала в 90-х годах XX века, Испания пережила еще во второй половине XIX века. Маркиза, ему на родине был поставлен этот огромнейший монумент, с которого он через океан наблюдает за Америками, где он и заработал свое состояние. Друзья, если вам понравился мой выпуск, ставьте лайк, Вон там вот внизу находится эта кнопочка, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски и обязательно делитесь со своими друзьями в социальных сетях. Не будьте жадными!